Все жидкости достаточно равномерно расширяются с повышением температуры. Исключение составляет вода. Вода расширяется только при нагревании до температуры выше 4 градусов Цельсия. При нагревании от 0 до 4 градусов Цельсия она сжимается, ее объем уменьшается, а плотность увеличивается. Наибольшую плотность вода имеет при 4 градусах Цельсия.